Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет битва кейсов. Получается, вальвы будет соперничество с ГГ дропом. Посмотрим, кто выиграет. Будем открывать сегодня кейс. Э, какой мы там за. Призма. Prisma... Призма. Так, я вроде пополнил на баланс. Так. Да, вот. Я буду Призма 2. Все, ключ я купил. Открываю. бы дай розовенькую, я yeah, не прошу. Yeah, yeah, yeah, yeah. Золотой. Ой, oh, почти Калаш. Кот истребитель по итогу. Знаешь, почти как коллаж Калаш выпал. Yeah. Фантом, yeah. да. Ну, итоги итоге я сейчас выведу на экран или даже в конце, возможно. Нет, сейчас выведу. Может сказать, дроп там уже цену увидите. Короче, кот истребитель закаленный в боях. Теперь будем смотреть открытие гагадропа открывай теперь кейс гагадропа на барабане кейс который призма. конечно конечно стоит дешевле uh -huh. да ладно а может быть выпадет дороже откуда ты знаешь но ну, стоит дешевле выпадет дороже это по-любому это же тени вальва давай погнали открывай авп по всем наверное м как больше ничего тут не окупится это так полагает но здесь может окупиться даже в затерянная земля если хорошее качество и статарик тут хер пойми Ну качество да ну ладно приехали 15 42 забыл сказать 42 это другое это другое вы память да ладно и чё о! О! Окупился. Вот вам, пожалуйста. Г -г... И вот теперь меня такие моменты и байте знаешь, не продолжать эту рубрику, а может вообще просто на ГГ дропе до какого-нибудь предмета. Вот реально надо будет подумать, типа, знаешь, открывая на ГГ дроп до, там не знаю, до этого как его, да и эмочки император типа такого. Ну посмотрим. Но победила не дружба, победила ГГ дробка И вот результаты пятого дня.